Итак, давайте узнаем, как получить документы по нужному объекту с торгов по банкротству. Мы уже познакомились с вами, кто такой конкурсный управляющий, и теперь самое время к нему обратиться. Первое, что нам нужно сделать, ну, понять список того, что нам нужно, а это может быть фотографии по объекту, отчет оценщика, это может быть информация о просмотре, когда можно прийти на просмотр, где получить ключи от объекта, да, ну, в зависимости от объекта. Соответственно, с этими вопросами мы обращаемся к конкурсному управляющему. Опять же, как к нему обращаться? Первый вариант – это позвонить на телефон, второй вариант – это написать на почту. На самом деле, лучше всего дублировать эти два варианта. Почему? Потому что, если вы просто напишите на почту, что мне нужно первое, второе и третье, отправили, до конца вы не понимаете, ваше письмо прочитано, не прочитано, то есть возможно попало в папку СПАМ, ну и так далее. Вы думаете, что вы дело сделали, а ваше письмо по факту никто еще не увидел. Когда вы звоните, в чем здесь плюс? Тут явно вы подняли трубку, вы поговорили с конкурсным управляющим, и вы точно знаете, что вы ему информацию сказали, что он вас услышал. То есть вы уже понимаете, что вы что-то можете ждать. И также можете э, по телефону сказать, э, окей, тогда давайте я вам сейчас напишу письмо напишу свое имя, отчество да, и вы мне обратно письмом тогда уже в ответ, зная мой email, сможете предоставить информацию. Вот это на самом деле, наверное, оптимальный путь. Поэтому, друзья, конкурсный управляющий, находим контакты, как говорили ранее, потом определяем, что мы хотим от него, чтобы ваш вопрос был четко сформулирован. И второе, позвонить и продублировать почтой. То есть начните с этого. Все, друзья, лайки, подписываемся и переходим следующему видео.